Купец, прыгать нельзя. О, Эвольвер! Ура! Сосать. Еще птица. ⁇ -мо ⁇ Эвольвер это всегда офигенно. Всегда. О, Вы зачем своего убьете? Пацаны. Он же шайки. эти кондурасы блин а ну-ка волыну а дай волыну бля на заебали Вот пушка на макушка. Так. Дуэль. Да кто был? Кто это был? Сейчас буду шокать их. Он бежит, поэтому наверх куда-то. Еще птица. Бам. <смех> Не вставал. Ах ты мою волыну заполучил? Негодяй. Поседать нельзя, прикол. Так, я вот она. Еще шмак этих буду. Господи, начали на свободе, короче. Зомбоящик я не смотрю. Ох ты ж, -мо! Да чё, наверное, сам. Соб... А! Девку не бейте! Кондурасы, -мо! Зачем я на нее пос... влюбился, блин? И убил же ее. <свят> <свят> <свят> Болейно, блин. В <свят> Спит. <свят> Наверх? Да, наверх. Меня отсюда выпинали просто. Так, что я не понял. Честь мужик мертвый делает. Так, пятая птица. Мне какой-то подарок должен дать или что? Я читал. Я шестую найду. Сейчас. Завидеться на нем пока. Он не ушел, подозреваемый. Пять трубаки идут, лежат, а что сейчас такое? А вот кнопка так. Что какая-то погоня будет или что я не пойму? Катится-катится голубой вагон. Голубой вагон бежит качается. Ой! не что, посесть или как? Отцепись! Как он на ножках так держится? Меня. Так.